Как же я долго не сходил в Brow Stars? На обновление. Какое на обновление? Скажу, как же я накопил кубки. RPM раньше был очень низким. У него 19 ранг, 18 А теперь 22 -й. На первом месте Поком держится, стоит. Bull отстают от ниты Блин, Поком мощный дроп. Я лучше буду качаться на нем, и Собирать жетоны. Ну, так потому что через там пару дней. Сам покажу. 7 дней будет умножение. О, кстати. Максимально победа в испытании. Вот я хотел вам это показать. 535. Побед 3 на 3. Это тоже, кстати, очень-очень мощно. Значит, что я хотел сказать. Барли, 20 ранг. Нему очень тяжело играть. Показать статистику хотел бы я. Вот, тик, 16 ранг. Как вам такое? Роза, 18, Макс, 18. Я не знаю, что Макс проиграет Розе. Макс всегда был первым, чем Роза. А потом Роза его погнала. Также, жесть уже 15 тоже идет в лидерах. победителях Кольт. Тачит, пытается, Дерриу побеждает Кольта. О, блин пенни не отстает бо отдыхает на яхте джин э, не хочет играть вообще не умеет играть 8 бит хочет хочет но тяжело не играть он очень медленным париком смотрит на всех и эти то же самое данный боя покажу вам минус 3 минус 3 мм, такой вот плюс плюсики смотрите-ка это минусы, это плюсы, минусы. Потом если будет внизу будет много плюсиков, значит это все окей. Ну а что же делать? 8 плюс кубков за барри мы играли. И кстати, у них сила 4, сила 6. Классно за ним. Вот столкновение мы умеем играть, но 10 место тоже занимаем. Также 8, 5, вот, блин, все уже максимум. Ладно, давайте посмотрим этот бой и вы оцените, как же все-таки можно играть за Барли. Барли в одиночном столкновении очень классно, но тяжело им играть. А, Роза. Ладно, это ясно, почему Роза тащит. Значит, на третьих. Роза, собирайте эти вот баночки. Давай, Роза, собирай баночки. Я их не поймает с 90-х урон уже хотя сейчас всех тут поколотить как думаете или прямо нас победить конечно нет ну бар тащит кстати он выиграет так кстати, он очень сильный пойдет вот проследим за ним вот этот чувак он очень сильный мне вот не хочет Ладно, где я? А Вот я, мы рядом с ним, кстати. Ну, кто выиграет? идем мое Все, мышку брал, поэтому все окей. Okay. Убрать мышку. А вот я иду к нему, он, кстати, Барди очень сильный, когда я проиграл, занял второе местечко, а он первый. Тогда понял, что нужно брать Барди. Бой очень сильный, напряженный. Вот я беру, иду к нему, это хотел бы его убить. Тут еще один Барди прячется, он, кстати, спертался от меня, вот, я его искал, получить кубки, он такой боится, все прям, всех боится. Ну вот сейчас я хотел пособирать, но я знаю, что он может меня убить, пытаюсь уворачиваться, пытаюсь, но он попадает, каждый раз попадает, думаю, неужели это конец смерти моей? У меня пол хп осталось, один еще удар, я бы умер, вот нашел одного чувака, бам-бам-бам, вот -бам -бам. такой шепт. сказал, что он, Макс Риск, не, не убивает. Такой думаю, блин, сердце колотится. Нет-нет, не убивай меня Барли, пожалуйста. На что Барли ищет, думает, а где же этот Макс Риск? Сейчас я его надеру шкуру а ну где он там? Попался? Нет, он не тут. Значит, он точно там. Нет. А точно тут? а ага, вот он. Зря кучу ключи щит, нужно было потом наверняка. Ну кто его знал? Он слишком быстрый. и так боялся, мне качала налево, направо и ждал своей смерти и вот она уже пришла с еще рода барли помог мне я взял барли и подкачал барли 20 ну, хоть как-то 20 ранг. ну что дорогие друзья скоро будет 7000 кубков новый рубеж 8 бит есть потом будет 8 тысяч кубков боится мзм ну и все, всем огромное спасибо за просмотр, лайк, подписка на канал, а я желаю вам удачи и всем удачи, да и всем пока, клуб здесь.